Вот, жаль, героически тоже съездила на Яваску. Сейчас она расскажет про свои изменения. Добрый вечер. Как жизнь? Вас видно, слышно, все офигенно. Как настроение? Отлично. Сегодня у меня офигенное настроение. Очередной оплат делился в чате с друзьями, с ребятами. Сколько уже, в общем, за это время? За неделю пять продаж. Сколько денег? Общей стоимости должна была семь с половиной тысяч долларов, потому что ну, я сделала скидку, поэтому получила шесть тысяч долларов. Ну, тоже нормально за неделю. В общем, а хорошо было бы по штуке в день, чтобы получалось. Ну да, я об этом думаю. Сейчас, наверное, я буду уже поднимать цены. Потому что okay. спрос, уже, да, спрос уже, много, и, наверное, uh -huh. я буду поднимать цены, ну, чтобы. Ну как так хочется. То есть то есть два варианта: есть вариант поднять цены э, или <клес> быстрее с ними работать. То есть если, например, быстрее с ними работать и по, не поднимать цены или поднять цены и работать так же, будет такой же эффект. Я предлагаю сейчас попробовать ускорить процесс, чтобы быстрее результат был. А вы знаете, как его делать. Ну, вот. Да. И берите просто больше людей. Пока, например, несколько месяцев. Когда ну, у хорошо. вас, например, в неделю по десятке будет уже, тогда можно поднять цены, расслабиться и как бы работать меньше, но с такой же скоростью. Потому что, чтобы скорость повысить, нужно, чтобы опыт был постоянно. Люди туда-сюда, вот это все, их лечить. Да. да. Хорошо. Я так и сделаю. Mm. Буду Сегодня я с дочкой пошли в ресторан, ну, угу. мы раньше тоже часто ходили куда-то покушать и так далее. Но сегодня реально Патя улыбался. Помните, у меня было такое запрос, что я хочу, чтобы моя дочка улыбалась. Вот сегодня она реально, настояще улыбался на меня. Прикольно. Да. Ну, супер. И, и, я как нач... как и я так. начала улыбаться без, без всякого ругательства, помните, вы каждый раз мне сказали, жаль, улыбайся и так далее, но сейчас я реально не заставляя себя начала улыбаться, вот это все благодаря вам, спасибо вам ну, подробное. Скоро это будет такая мощная привычка, что уже не остановишься, а потом жизнь будет такая, что да. не улыбаться невозможно будет вообще, в принципе, почему, потому что... Когда ты смерть пережил несколько раз за неделю, тоже пофигу все вообще как бы. Бывайте, из-за страха э, смерти есть страх жизни. Вот. Самое прикольное то, что я, наверное, здесь есть новички, которые мне не знают. Самое прикольное то, что, ребята, я э, до гипнокочинга у меня нигде было опыта, ни, ни, ни один день я не работала в этой отрасли. Я, ну, я начала начал, начал все свой опыт в эгипнокоучинга благодаря Павелу Дмитрию, потому что я с самого начала верила в то, что изучаю, и снимала всю свою корону и полностью <с toutes> послушала своего наставника, своего учителя. Ну классно, супер, поздравляю. Этап. Мощные результаты. Но они у вас были еще до Айаваски, на самом деле. Да, до Айаваски, э, до Айаваски у меня этот э, результат я получила в течение 6 месяцев, вот, 5-6 продаж у меня было в течение 6 месяцев, раз в месяц, mm. два раза за два месяца, вот так, такие были, да. А сейчас э, у меня жизнь э, очень ускоренно в режиме идет. 6 месяцев э, равняется на неделю. Вот такая бешеная темп у меня начался. И я еще что со мной случилось? Раньше, когда я за день успела, вот э, некоторые вот э, десятку для себя э, э, ну, написала, что сегодня я должна успевать то-то, то-то, то-то, то-то. Я -то, это успевала где-то 5-6 часов ну, в течение дня. А сейчас я этот тот же самый список для себя составляю, а я успеваю уже за полтора часа. Вот такой приятный у меня mm -hmm. результат получился. И после этого мне не хочется уже работать, я начинаю отдыхать, гулять где-то. До гипнокочинга я занимался, и я была по профессии я учительница по биологии, потом я себя не нашла в этом, пошла в магистратуру, типа я буду заниматься наукой, это тоже мне подошло, я была страховым агентом, потом я была журналисткой, потом я была продавцом на книжном магазине, сколько всего я не пробовала, чтобы искать себя, потом я переехала в Европу, там в заводе работала, в обычном заводе, я была просто оператором, простым оператором, и пошла на дно. После этого я, типа, я пока еще вам благодарю, что вы именно мне таргетировали в своем рекламе. Я видела вашу рекламу, которой человек продал свое 50 лет за штуку баксов. Вот mm -hmm. я а, просто извиняюсь за выражение, я о, от этого видосика. Я даже помню, точную дату я помню. 15 июня я видела этот видео, а через месяц уже я оплатила гипнокоучинг и нашла деньги, потому что у меня на самом деле такие деньги не были в то время. Я нашла деньги и оплатила все. все ну, уже год прошел, как у меня результаты, такие прекрасные результаты. Я заработала от гипнокочинга, пошла в Аяваску. Сейчас ну, прекрасный результат. Для меня это прекрасно просто. И как с деньгами живется теперь, когда денег побольше становится? Ну, ну э, о, деньгах, о деньгах думаешь всегда, но когда они есть, просто прекрасно. Ну, супер, классно. Поздравляю. Ну, да. Спасибо. Спасибо вам, Павел Дмитриев, Огромное вам Давайте благодарность. Давайте дальше теперь. Теперь нам нужно это самое повышать сколько? В 10 раз? Да? Да, да. И уже надо сотку. Я уже получила этот э, ваш приказ, что вы для меня подняли десятку в неделю. Ну, уже я над этим подумаю. А вот то, что э, работают побыстрее, да, это реально... Надо попробовать. Да, попробуйте, это легко на самом деле. Надо просто потренироваться. То есть сначала у, у, урезали в два раза, потому что эффект может быстрее наступать. Mm -hmm. Это все будет зависеть от того, как вы э, вообще думаете. То есть если раньше вы думали, например, что это должно занять столько, то например, сеансов, сейчас вы думаете, что это займет в два раза меньше, и делаете так, чтобы было в два раза меньше и быстрее, мощнее. Ну, все? Yeah. Тогда всем привет э, и увидимся на следующем. Всего хорошего.